Также Могут быть установлены подводные светильники и насосы фонтанные. Кроме того, в парковой зоне могут быть установлены садово-парковые светильники. Также наш ассортимент подходит и для освещения в сфере ЖКХ. Для бытового сегмента все перечисленные мною светильники также могут быть применены. А исторически компания фокусировалась на сегменте гражданского освещения. Относительно недавно мы начали усиливать наши позиции на рынке коммерческого освещения. С момента основания компания Ferron работает по классической дистрибьюторской модели. А при этом одним из фокусов работы мы видим в продвижении продукции во все сегменты рынка. Мы выделили ключевые клиентские сегменты. Это магазины цивилизованной розничной торговли, розничные сети формата DIY, интернет-магазины, эксплуатация зданий, а также хотелось бы отдельно отметить ориентацию на сегмент профессионального дизайнерского освещения. Что касается ценового сегмента, то большая, большая часть нашей продукции относится к среднему ценовому сегменту. Так, далее перейдем к первой подгруппе – это садово-парковые светильники. Сначала хотелось бы отметить особенности и преимущества этой подгруппы. Во-первых, это функциональный и современный дизайн. В нашем ассортименте имеется 34 модельного ряда. Универсальная цветовая гамма корпуса. Например, для классики и модерна это черный, белый а, черное золото, также уникальные цвета белое золото, коричневый. А, также мы используем современные технологии а, в нашем а, дизайне. Широкие сотрудники нашей компании в а, группе садово-парковых светильников насчитывает 200 позиций, а также у нас а, а, есть разные возможные а, варианты установки светильников три вида традиционных источников света. Дальше а, хотелось бы отметить, что вся наша продукция устойчива к агрессивному воздействию климатических условий, степень защиты проникновения влаги и пыли IP44, качественный материал, а, металл, в основном это алюминий, нержавеющая сталь и даже есть модели скованного железа. Рассеиватели — это каленое стекло. Также у нас имеется резервный склад запчастей, в случае необходимости мы также можем оперативно поменять. Так, ранее мы придерживались данной структуры. В нашем модельном ряде, например, четыре варианта монтажа на постамент, на столб, на стену, подрез. Два варианта столбов метровый и двухметровый. И три варианта плафонов с, двумя, с одним плафоном, с двумя, с тремя. Но в связи с тенденциями рынка мы вывели оптимизированные модели. Это на стену, подвес и метровые столбы. И новый модельный ряд у нас уже идет именно в таком виде. На экране вы видите первую часть нашего ассортимента садово-парковых светильников. У нас есть светильники с мощностью как 60 Вт, так и 100 Вт. Также разное количество граней, 4 грани, 6 граней и различные формы. Внизу показаны также новинки, о которых я расскажу чуть позже. А весь, все эти светильники сделаны из алюминиевого сплава. И а, за исключением этих двух серий, они из не менее прочного пластика. А, так, Далее. На экране видите вторую часть нашего ассортимента с обеопарков светильников. Внизу представлены новые модели ручной работы из кованого железа. Также обратите внимание, что у нас имеются различные виды стекол с орнаментом, матовое стекло, даже разных цветов. И различные варианты крепления. В нашем ассортименте вы найдете модели на любой вкус. Отдельно хотелось бы выделить серию Optima. Она поставляется в разборе. Плафоны состоят из полиметива метакрилата, являются ударопрочным, металлом, простите, ударопрочным материалом. Опоры металлические. Так что есть несколько вариантов цвета и размеров. Также варианты использования настенных бра на террасе или на балконе. На цепи также может быть использован где-то на веранде. Кроме того, могут быть применены модели из одной серии. Вы видите, на постамент. Также столбики различной высоты. Далее перейду к новым моделям. Это полностью ручная работа. Эти светильники уже получили большой успех. Они все сделаны из полного железа и имеют различные дизайны. так, Различных цветов. Серия Барселона. Светильники сделаны в стиле лофт. Из прочного алюминиевого сплава, рассеиватель стекла. Могут быть использованы где-то на веранде а, или в саду. Следующая серия также новинки. А, называется она Флер в стиле а, французского городка. В двух расцветках белое золото и коричневый. Эти светильники уже на складе. Можете заказывать. Серия «Вильнес» также является новинкой. Материал — прочный алюминиевый сплав в черной расцветке. Четыре модели. Обратите внимание, на улочках «Вильнеса» вы также можете встретить столбики, практически в точности напоминающие модели из нашего ассортимента. Дальше перейду к серии «Техно». В этой серии... У нас а, существуют модели с разными источниками света. Под лампу е 27 GU10, GX53. А также с разными вариантами монтажа. Хотела бы сначала рассказать про столбики из этой серии. Они а, есть разной высоты. Можете подобрать под любой проект. Материал нержавеющая сталь, а, цвет корпуса металлик и плафон у нас из пластика. Они смотрятся прекрасно как днем, так и ночью. Также серия «Техно» представлена тремя моделями. Свечение вверх, вверх-вниз и вниз столбик под ломкой E27. Новинка из этой серии состоит из университета сплава в черном цвете. Обратите внимание на прекрасный рисунок цветовой картины этого светильника. Далее модели на стену, также серия Техно, под патрон Е27 и GX53. Нержавеющая сталь, материал корпуса у этих светильников алюминий. Далее модели также из серии Техно на стену, различной формы и в черном и сером цвете, под лампу ГУ-10 и лампу Е27. Так, вы видите варианты использования как в интерьере, так и на улице. Могут быть использованы данные светильники. Сейчас хотела бы прерваться. Может быть, у вас возникли какие-то вопросы. Давайте посмотрим чат. И я передаю слово Марку. Как мне запустить чат, техническая поддержка. Помоните. Так, все появилось. Так, вопросов, смотрю, было много. Давайте тогда я начну отвечать на вопросы. А, новые модели. Да, все есть на складе, кроме техно поступит буквально на днях. Еще не было рассылки, сделаем обязательно для вас. Песочного цвета. А, данный цвет является не широко распространенным. Мы пока изучаем спрос. А, возможно, появится в каталоге. Так, а, да. Есть, точнее, уже будет скоро. Это как раз прекрасная новость, которую я озвучу чуть позже. Так что теперь у вас есть стимул досмотреть до конца наш вебинар. Какие-то вопросы технического характера есть у нас? Угу. Карандаш. Мы выяснили, что был карандашик, который мы рисовали. Так, ладно, тогда от 4 метров и выше. Я говорила уже об оптимизации нашего модельного ряда, и мы пришли к выводу, что 2 и выше столбы пользуются не такой большой популярностью, поэтому мы пока не планируем заводить в ассортимент. Еще вопросы? Или вы пока подумайте, и мы ответим на них в конце? Хорошо, пока вопросов нет, тогда я продолжу презентацию. Так. Следующие подгруппы, о которых я хотела бы рассказать, это тротуарные светильники, подводные, архитектурные прожекторы и архитектурные накладные и встраиваемые светильники. Одним из главных преимуществ является также функциональный современный дизайн. Наши светильники все очень наконечных форм и универсальная цветовой гамма-корпуса. Например, черный, серый, либо цвет металлик. Широкие более 120 оригинальных позиций. Также наши модели есть с 5, до, 5 оттенков, имеют до 5 оттенков цвета свечения, включая такие редкие, как RGB и зеленый, до 7 вариантов мощностей в нашем модельном ряду, и также имеются как с традиционными, так и светодиодными источниками света. Главным преимуществом также является устойчивость к агрессивному воздействию климатических условий, высокая степень защиты от IP54 до IP68 и качественный материал. Металлокаленное стекло. Металл это обычное алюминий либо нержавеющая сталь. Архитектурная подсветка завоевала популярность на рынке светотехники относительно недавно. И следя за тенденциями рынка, наша компания активно пополняет ассортименты в этой области. Все модели этой группы являются светодиодными и отличаются долгим сроком службы. Базовые модели накладных светильников увидите на экране. Они в черном, сером цвете, также в белом, в коричневом. Корпус как из алюминия, так и из высококачественного пластика. Хотелось бы особо отметить модели а, накладных светильников, которые вы видите на экране. Цветовая а, температура 4000 Кельвинов является универсальной а, для наших архитектурных светильников. Почему мы выбрали именно нее? Потому что она является актуальной для как юга, так и для севера страны. И, как вы знаете, например, в Европу заказывают температуры 3000 кельвинов, а мы производим светильники 4000 кельвинов. Так, обратите внимание на возможность регулировки угла свечения. Вот подвижные шторки, показаны на экране стрелочками. Также отмечу, что светильник очень просто устанавливается накладным способом. Сначала монтируется задняя стенка светильника, далее средняя часть корпуса фиксируется с двух сторон винтами и сверху внешняя часть корпуса надевается. Светильники хорошо подчеркивают фактуру стен. Также вы можете их располагать как по одному, так и группами. Они являются не просто функциональными светильниками, но также и дизайнерским украшением, как для интерьера, так и для улицы. И, естественно, вы можете использовать их для фасада, украшения для фасада зданий. Новинки этого года, которые уже успели стать бестселлерами, светильники с четырьмя линзами и шестью линзами. Что общего в этих светильниках? Это светодиодные чипы марки Osram, прочный алюминиевый сплав, из которого они состоят, а также они в двух расцветках, черную и белую. Вы можете создавать самостоятельно свой сценарий с помощью этих светильников, размещая их также по два или по три в ряд. А далее расскажу вам о новинках, которые придут в конце июня. Накладной светильник универсальной формы, состоящий из алюминия, рассеиватель стекло в черном цвете. Эти модели определенно станут хитами продаж, потому что они... Очень красиво смотрятся в дизайнах любых, в черном-белом цвете вы можете их комбинировать между собой. Также в нашем модельном ряде будет две формы два размера. На экране вы видите примеры использования. Архитектурный светильник, который придет к нам в конце июля. Его особенность — это узкая направленность луча. Так. Рекомендуемая дистанция до стены для использования этого светильника — до трех метров. Также это зависит от площади освещения и расчеты, если вам нужны. Мы можем сделать для вас персонально. Этот светильник хорош для использования для декорирования коридоров или подсветки окон. Архитектурные светильники для подсветки фасада и также ступеней в черном и сером цвете устанавливаются накладным способом, и их особенность является сменный светодиодный модуль. Можно располагать как на улице, так и внутри помещения. Встраиваемые светильники для подсветки ступеней, также новинка, а, весны, в сером и в черном цвете, корпус алюминий. И встраиваемые а, светильники для подсветки ступеней из пластика и матового акрилового полимера, который является не менее прочным материалом. Цвет белый, матовый и хром. Прежде чем я перейду к следующей группе, давайте посмотрим, есть ли у нас вопросы. Так, чат. Так, модули будут только на замену. Пока не планируем продажу. Проблемы со звуком. Так, ну у большинства не было проблем же, да? Можно ли скачать презентацию? Можно будет скачать вебинар полностью. Если есть какие-то еще вопросы, пишите, пожалуйста, в чат, мы оперативно на них ответим. Пока есть время. Так, лазерная подсветка. Давайте я вернусь, чтобы все понимали, о чем речь. Так. Она будет в красном, синем, зеленом цвете, а также цветовой температурой 800 и 6400 Гельмана. Вот, о ней шла речь, понимаю. вопросы. Да, есть правильный профиль для LID-ленты, но сегодня мы о нем пока не будем говорить, это тема другого вебинара. Мои коллеги вам все расскажут. Может быть, какие-то вопросы технического характера у вас возникли. Также не стесняйтесь, пишите. Все, пока, пока нет вопросов, да? Так, НТУ, плафоны под какие лампы по размеру? А, в зависимости от размера плафона. Так, у нас есть три вида. Так, линейная подсветка. Какое максимальное расстояние до поверхности? А, вы имеете в виду опять-таки этот сотень, да, который, который мы сейчас говорили? До 3 метров. Опять-таки, зависит от площади. То есть, будет по-разному все равно выглядеть да. световая картина в коридоре или а, для подсветки окон. Это все равно будет смотреться по-разному. Нужно рассчитывать и знать все размеры. Так, ну, давайте пока перейдем к следующей группе. Тротуарные и грунтовые светильники. Так, в нашем ассортименте они есть двух видов, как светодиодные, так и традиционные источники света. Например, под лампу G53. Так, бывает четырех цветов свечения: 2700 Кельвинов, 6400 Кельвинов, а также RGB зеленый. Для светильников с типом свечения RGB предусмотрена плавная смена цвета, не требующая контроллера. Речь идет об этих светильниках и о а, грунтовых также. Предусмотрены разные мощности для светодиодных светильников и а, можно найти подходящий светильник под любой проект. Они все состоят из прочной а, нержавеющей стали и закаленного стекла и выдерживают нагрузку до 2 тонн. Архитектурные прожекторы. Подгруппу представлены как а, линейными, так и круглыми прожекторами. Несколько видов цветовой температуры, в том числе RGB и зеленый. Модельные ряды представлены разными по мощности и по размеру прожекторами, которые подходят также для любого проекта. Корпус из алюминия, рассеиватель, каленое стекло. И блок питания у них встроенный. Отдельно хотелось бы отметить прожектор, днельный прожектор DMX-управлением. Он управляется с помощью контроллера. В контроллере предусмотрен выбор 60 программ, и блок питания и контроллер приобретаются отдельно. Этот прожектор подходит больше для профессионального использования. Следующей группой являются BeltLite. В нашем ассортименте есть BeltLite, которые продаются бобинами по 25, 50 и 100 метров, а также комплектами. Вместе с вилкой. Белтлайты, которые продаются комплектами, есть в белом и черном цвете. Бобинами пока только в черном. Также в нашем ассортименте есть лампы от Белтлайты любых расцветок. Их только захотите. Они смотрятся прекрасно как и днем, как украшение экстерьера, так и ночью. Следующая группа — подводные светильники и насосы-фонтаны. Эти модели являются устраиваемыми, и цвет свечения также различный. Есть как 2700 кельвинов, 6400 и RGB. Материал — нержавеющая сталь, рассеиватель — стекло. Эти светильники используются на поверхности. В них регулируется верхняя часть корпуса, можно поворачивать под углом. Светильник SP2814 состоит из 5, комплект состоит из 5 светильников, вы приобретаете сразу 5. И эти светильники из ABS-пластика, тоже являются очень прочными. Тип свечения RGB, не требует контроллера. Смена цвета происходит плавно. Следующая модель. Светильник для бассейнов. Управляется контроллером. Типы свечения есть RGB и 6400 кельвинов. Светильник с парогенератором. Является уникальным. Не требует подключения контроллера. Также... Трансформатор входит в комплект поставки. Высота тумана, которую он создает, около 10 сантиметров для модели с мощностью 60 Вт, 65 Вт, простите, и 20 сантиметров на поверхности для модели с мощностью 150 Вт. Следующая модель создает купол водяной. Примерно 30 сантиметров над поверхностью воды и диаметр где-то полметра. Тип свечения мультиколор. Данный светильник создает эффект брызгов. Вы видите примерно на экране. Тип, по типу свечения мультиколор И водяной ярус над поверхностью воды где-то 1,3 метра. Диаметр струй — метр. Насосы фонтанные — эти модели используются с мощностью насоса 65 Вт и 80 Вт. Насос и насадка в комплекте. Высота струи для модели 65 Вт 2,5 метра. Высота струи для модели 80 Вт 4 метра. Эффект примерный вы видите на экране. Насос фонтанный, создающий узкую струю, и используемый для. Торговых центров, а, в основном. Ну и также вы можете у себя в саду использовать. А, с высотой строи 3,5 метра. Светодиодная подсветка встроена в колбу. Тип свечения мультиколор. Также происходит плавная смена цвета. Так. Прежде чем перейти, наши хорошие новости. Я бы хотела дать слово Марку, если все-таки появились технические вопросы. Я загляну в наш чат. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рад вас приветствовать на нашем, на нашем вебинаре. По поводу технических вопросов, которые я увидел у нас в чате, прежде всего хочу затронуть был вопрос, находящиеся для среди СПУ Все они организированы на лампы мощностью до 60 Вт и до А65, то есть размер не более, чем А65. При, при использовании ламп большего размера может возникнуть, и, допустим, если мы используем светодиодную лампу, может возникнуть перегрев лампы из ограниченного пространства при, соответственно, использовании лампы, меньшего размера будет какие-то вопросы яркости. По поводу возможной, возможной ржавчины светильников техно я уже отвечал, что светильники изготовлены из корпуса, корпуса из нержавеющей стали при... При отсутствии повреждений внешнего покрытия, соответственно, никакой э, корпус светильников ржавче не подвержен, э, не будет. Э, какие лампы? Ну, я думаю, лампы серии, э, серии LB, мощность э, в модельном ряде до LB-12. Так, еще есть какие-то вопросы? RGB управляемые тротуарные будут когда-нибудь? Если будет спрос, то будут. Мы пока изучаем спрос. Будут для лестницы датчиком. Да, мы также рассматриваем модели с датчиком движения. Они являются новыми на рынке. В принципе, в нашем ассортименте модели уличные, подсветка ступеней также являются новинками. Мы только рассматриваем. Новый тип это просто немножко не для этого вебинара. Мои коллеги обязательно свяжутся с вами и расскажут вам подробнее. Так, так но по вопросам, в принципе, пока нет. Да? Если еще возникнут вопросы, пишите также в чат. Я пока продолжу. Еще появилось. Так, диапазон рабочего напряжения. Про какой светильник идет речь? Про какие светильники идет речь? Это в бассейнах металлическом корпусе. Пластик является также очень прочным. И мы решили, что пока наши модели будут только в пластике. Если будет потребность, будем... Гарантия различная, нужно уточнять. От года до двух лет. Так, я пока на время отключаю чат, потому что типа, вопросов так много пока не поступает но вы все равно пишите, мы обязательно на них ответим. Так, у меня для вас хорошая новость. Буквально на днях выйдет наш новый каталог уличного освещения, и сейчас вы можете увидеть уже первые страницы из этого каталога. Так, у вас уникальная возможность увидеть его первыми на этом вебинаре. из но это еще не все. Самое главное, что все участники вебинара получат каталог в электронном виде с персональной ссылкой для скачивания. Итак, почему же выбирают ФЕРО? Во-первых, как я говорила, широта ассортимента является одним из наших главных преимуществ. На примере ландшафтно-архитектурных светильников я вам уже показала, что они закрывают все сегменты уличного освещения. Далее также про качество хотелось бы сказать, что все светильники проходят дополнительный контроль нашей собственной лаборатории. Лучшая цена? Да, мы даем лучшую цену, стараемся, и э, она является конкурентоспособной на нашем рынке. Мы предлагаем партнерскую программу с выгодными условиями и надежную поддержку со стороны бренда. Также наш бренд узнаваем. Как я уже говорила, наш бренд существует с 1999 года, и 80% наших клиентов сотрудничают с нами более 10 лет. Конечно, в планах нашего развития создавать современные технологии, доступными для каждого. Давайте вернемся к нашему чату. Я смотрю, возникли вопросы. Так. Это ага. были ответы. Вопросы технического характера. Марк, подключись к нам. Может быть, у тебя получится наладить звук. Марк, ты на связи? Да, верни на связи. Появились вопросы. Мне казалось, были. Где... Если еще у кого-то возникнет, тоже пишите в чат, пока мы на связи. Я тебя не слышу. Прием, прием. А, так. Еще раз добрый день, друзья. А, по поводу вопросов, которые мы успели прочитать в чате, ну, на, на какие-то я уже отвечаю по ходу, по ходу вебинара, то есть тоже отвечаю в чате. По поводу гарантии, как я уже уточнял, а, на большинство моделей для светильников а, со светодиодными источниками света для архитектурной подсветки Срок гарантийного обслуживания составляет два года, но есть модели с гарантией 1 год, поэтому нужно это более точно уточнять у менеджеров по продажам. Также для большинства моделей для архитектурной подсветки тротуарных светильников диапазон рабочего напряжения составляет от 85 до 265 Вольт. Драйвер установлен в эти светильники импульсного типа, соответственно, это позволяет, соответственно, драйверу и работать в широком диапазоне напряжения, и, в принципе, они благодаря этому работают без пульсации освещенности. Для, архитектур, для светильников архитектурной подсветки всегда используется исключительно алюминий в качестве подложки для светодиодных источников света. Ну, особенностью конструкции данной модели, в принципе, является то, что модель DH-028 является то, что под этот светильник нужно проводить специальный кабельный канал, чтобы непосредственно осуществлять уже подключение светильников внутри поверхности. Для светильников по архитектурной подсветки коэффициент пульсации составляет в зависимости от сферы применения от 1 процента до 20%. На этом, в принципе, у нас пока вопрос закончен. Спасибо закончился. тебе. Так. еще у кого-то есть вопросы? Так, если вопросов нету, какие еще модели планируются в этом году? А, конечно, планируется. Мы постоянно обновляем наш ассортимент, и новые модели уже скоро могут проанонсировать наши менеджеры продаж. Также мы постоянно проводим опросы среди клиентов по модельному ряду и всегда пополняем ассортимент. Заказные модели под клиента в зависимости от количества. Нужно уточнять по модели именно. Зависит от технических характеристик и от модели. Я думаю, ответил на этот вопрос. Так. Да, и минимальный объем тоже зависит от конкретного светильника. А есть ли еще вопросы если нет вопросов я думаю что мы будем завершать наш вебинар спасибо всем за внимание так не все вопросы еще да Хорошо, ответим на последний вопрос. Давайте тогда остальные вопросы вы можете задавать своим менеджерам по продажам. Так, какой фирмы используются светодиоды в светильниках архитектурной подсветки? Также зависит от светильника. Сегодня я приводила пример новинок с четырьмя линзами и шестью линзами Эти светильники бренда Остром. Ссылку на каталог получите. Так, это вопрос технической поддержки, когда заработает чат-консультант на сайте. Так, все работает. Так что давайте не будем в один замужнение. У нас все в действии. Так, ага. Угу. Уточнение для розничных покупателей этот чат. Так. По авто Так. <laughs> Может быть, есть еще вопросы? Так. Хорошо, тогда, если нет вопросов, будем завершать наш вебинар. Спасибо всем за внимание, ждите каталог, ждите ссылочку, все обязательно пришлем. Спасибо, до свидания.